Привет! В этом видео я решила поднять такую тему, как синдром самозванца и как этот синдром может проявляться именно у маркетологов. Дело в том, что в силу некоторых причин, о которых я расскажу далее, маркетологи очень сильно подвержены этому психологическому явлению. Это видео будет полезно, ну, в первую очередь, понятно для маркетологов. Я поделюсь своими наблюдениями и, возможно, для моих коллег будет полезно вот более подробно разобраться вот в этих неприятных ощущениях и взять для себя какие-то идеи что же со всей этой историей делать но также это видео будет полезно и для работодателей для тех кто работает с маркетингом потому что на рынке есть вот такие вот заблуждения когда к маркетингу начинают предъявляться завышенные требования и тем самым провоцируется вот этот вот синдром самозванца но со всем этим мы разберемся далее Для начала очень кратко, что такое синдром самозванца. Синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои успехи и достижения собственным качествам, способностям, усилиям, либо талантам. Такие люди живут с постоянным ощущением «я еще не готов, вот еще нужно немножко поучиться, получить опыт, пройти пару тренингов, прочитать еще какие-то книги». И только потом можно заняться тем, о чем я мечтаю, пойти наконец-то на какую-то работу, занять соответствующую должность и так далее. Но вот это ощущение, еще немного, еще чуть-чуть, оно никогда не проходит. Люди с синдромом самозванца живут с таким ощущением постоянно. Свои успехи такие люди склонны обесценивать, и вот успехи и достижения, им кажется, что они их недостойны. Как правило, они списывают их на какое-то везение, так сложились обстоятельства. Но вот не может быть так, чтобы они взяли и достигли успеха, потому что они еще к этому не готовы, недостаточно талантливы и так далее. На эту тему можно найти очень много материала в интернете, можно даже поискать вот, и прочитать, откуда берутся истоки синдрома самозванца. Понятно, что все это нужно искать в детстве. Мы дальше будем рассматривать, собственно, как этот синдром проявляется именно у маркетологов. Почему маркетологи страдают, либо, правильнее сказать, вот, подвержены вот этому симптому? Потому что за последние годы маркетинг активно перешел в онлайн, где очень много сервисов, всевозможных инструментов, постоянно появляются новые возможности. И какая главная особенность онлайн-среды? Что, во-первых, здесь постоянно что-то появляется, а второе, то, что есть, оно постоянно меняется. И вот невозможно никакой инструмент, никакой Сервис, выучить знать досконально. Вот Пока ты с ним еще работаешь, пока взаимодействуешь, все более-менее в порядке. Но в любой момент может что-то поменяться, и тебе придется с этим разбираться заново. И вот естественным образом возникает вот это ощущение, что ты чего-то не знаешь, ты что-то уже пропустил, нужно посмотреть какой-то вебинар, нужно что-то почитать, чтобы посмотреть и вот ознакомиться с какими-то последними обновлениями. То есть это происходит, таким вот естественным способом. Естественно, в онлайн-маркетинге очень много всевозможных направлений, специализаций. Кроме того, онлайн-маркетинг очень тесно связан с информационными технологиями и это формирует к маркетологам новые требования, то есть границы, что должен знать маркетинг маркетолог, они постоянно размываются, они расширяются и все это вот добавляет определенные, скажем так, требования к маркетологам. Ну и я не могу сказать, что вот прямо все маркетологи страдают таким ярким синдромом самозванца. Нет, это может быть, скажем так, такая лайтовая версия. То есть человек периодически западает вот в это состояние, когда ему кажется, что он чего-то не знает, что что-то он уже где-то пропустил. И вот это состояние связано с определенными неприятными ощущениями. Провоцирует синдром самозванца у маркетологов некоторые мифы, которые существуют, но в частности такие устоявшиеся убеждения, что должен знать и уметь маркетолог. И вот некоторые такие заблуждения, либо глюки мы дальше рассмотрим. А, ну, как я уже говорила, специализации, так вот у некоторых, я не скажу, что у всех, но у некоторых нету понимания, что у маркетолога действительно есть специализация. То есть какая-то сфера, в которой он разбирается достаточно хорошо. И когда ты говоришь, что допустим, я вот в этой сфере не совсем специалист, это может вызывать недоумение. И может вызывать вопросы типа, ну ты же маркетолог, ты должен в этом разбираться. Или ты не маркетолог. Кстати, по поводу специализации, не раз уже в сталкиваюсь с таким, что начинаются споры, мол, типа вот такие термины, как таргетолог, инстаграм-маркетолог, контентщик, их употреблять не совсем корректно, существуют только маркетологи. С одной стороны, да, но с другой стороны, о терминах не спорят, о них договариваются. И когда человек вот так вот использует эту терминологию, он сразу же дает понять, в какой сфере маркетинга у него специализация. И это, согласитесь, достаточно удобно. Поэтому почему нет? Если говорить о специализации, то специализация, во-первых, она может быть постоянной, то есть, например, человек только инстаграм-маркетолог, и все, вот он постоянно в этой сфере работает. Лимба специализации у маркетолога может быть от проекта, к проекту. Это мой случай. Допустим, в одном проекте, в котором я работаю, у меня там много контекстной рекламы, есть еще SEO, то есть приходится заниматься оптимизацией сайта под поисковые системы, работать вместе с SEOшниками, а в другом проекте у меня больше акцент идет на социальные сети. И, соответственно, когда я перехожу в другой проект, мне в какой-то сфере приходится свои Знания обновлять. Ну, если резюмировать, то глюк какой? Вот считается, что маркетолог, он должен разбираться во всех сферах, и никакой специализации не существует. Это глюк, это заблуждение, потому что один специалист не может разбираться во всем. Следующий глюк либо заблуждение связан с тем, что любой маркетолог-профессионал в любой момент должен быть готов ответить на вопрос, сколько это стоит, вот сколько нам нужно денег, чтобы запустить рекламу в социальных сетях и выйти на такой-то объем продаж. Сколько нам нужно денег и времени, чтобы вывести продукт на рынок? То есть у любого маркетолога-профессионала всегда, в любой момент должна быть готова рекламная кампания для любого продукта со всеми бюджетами, и он в любой момент должен быть готов ее презентовать. И, соответственно, когда ты начинаешь говорить, что вот ты не знаешь и через 15 минут ты тоже не будешь знать ответ на этот вопрос и вообще тебе для этого нужно время, то есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно там и проанализировать кучу данных, кучу информации, то это, естественно, может у некоторых вызывать такое легкое недоумение. Следующее заблуждение, оно не такое фундаментальное, но его все-таки следует отметить. Это часто может проявляться на собеседованиях либо в требованиях к вакансиям, когда требуют. Опыт работы с конкретным сервисом, например, есть требования, опыт работы с конкретным сервисом рассылок. И вот когда ты говоришь, что именно с этим я, допустим, не работал, а работал с пятью другими, и логика у них у всех одинаковая, и проблем разобраться вообще никаких нет, это вызывает недоверие еще могут требовать допустим знания конкретной админки сайта и вот опыт работы вот именно с конкретной админкой сайта. и это выглядит немножко смешно, поскольку иногда ты смотришь, а у компании самый обычный простой сайт это то есть даже не интернет магазин и ничего такого там сверхъестественного нет. ну вот такое тоже бывает. Следующее заблуждение, оно уже такое более фундаментальное, это когда существует мнение, что любой продукт можно продать, любой продукт можно сделать успешным, главное хороший маркетинг. И вот здесь могут использоваться такие аргументы, что я плачу за результат, и это в принципе правильно. Я здесь хотела отметить, что вот у многих нет понимания, что маркетинг, он просто помогает продукту выходить на рынок, быть на рынке, но все... Очень многое зависит от самого продукта, от его качества, от того, насколько эти качества конкурентны. И э, в этом случае вот могут э, существовать вот такое заблуждение, что маркетинг, он может сотворить чудо, то есть, причем еще, как правило, здесь могут быть ожидания, что это чудо, вот такой вау-эффект, он еще и будет с какими-то маленькими, весьма ограниченными бюджетами на маркетинг. Есть, продать можно все, главное хороший маркетинг, Ну бороться с этим если честно, достаточно сложно. Естественно, такие заблуждения, с которыми периодически приходится сталкиваться, они могут вгонять вот в такую лайтовую версию синдрома самозванца, когда ты начинаешь сомневаться в себе, вот есть такие, возникают неприятные ощущения, из этого состояния себя приходится периодически вытаскивать. Ну, в зависимости от того, с чем ты сталкиваешься, по-разному можно действовать. Ну, например, если меня спрашивают, вот работали ли вы с конкретным сервисом, если я вижу, что я с этим очень быстро разберусь, я честно говорю, я вру, я говорю, что да, я с этим работала, никаких проблем в этом не вижу. Если я сталкиваюсь с чем-то глобальным, например, что у человека есть убеждение, что вот продать можно все, главное хороший маркетинг, в этом случае сложнее, то есть, как я уже говорила, с этим бороться сложно. Потому что придется очень много усилий затрачивать на такое образование, то есть придется объяснять, что такое маркетинг, чего от него можно ожидать, чего нельзя. Как правило, если есть в этом непонимание, то как правило есть и завышенные ожидания, поэтому здесь работать очень сложно. И мне, если честно, проще вот в таких проектах не работать, то есть я как правило от них отказываюсь. Для себя я очень четко уяснила, что я разбираюсь и очень так вот, досконально изучаю, слежу за обновлениями только вот в отношении тех сервисов и инструментов, с которыми я работаю в данный момент. Я могу что-то освоить там, для общего развития, не влазя в какие-то детали, но то есть учить что-то на всякий случай, с чем-то разбираться смысла никакого нет. По одной простой причине, что все очень быстро меняется и через какое-то время это может вообще потерять всякую Актуальность. Если вернуться к тому, с чего я начала, вот то, что интернет-маркетинг это сфера, в которой все очень быстро меняется, и кроме того, здесь тесная связь с информационными технологиями, то маркетолог к себе в команду нужно выбирать несколько вот по критериям, какой у маркетолога опыт, с чем он сейчас работает, сколько по готовности постоянно учиться и осваивать новое. То есть здесь нужен такое вот, гибкое мышление, вот прям желание учиться получать новую информацию потому что только такой специалист может быть конкурентным и сможет выдержать вот этот вот темп изменений и такой поток информации я понимаю что вот это вот проблема постоянных изменений это свойственно не только маркетингу но мне кажется что интернет маркетинг это вот сфера где все меняется просто иногда с какой-то катастрофической скоростью короче на маркетолога выучиться невозможно маркетолог это тот кто обновляет свои знания учится все время то есть это такой перманентный процесс коллеги маркетологи напишите пожалуйста согласны вы со мной или нет Сталкивайте.